Всем привет! С вами снова Алексей Ветров. Сегодня мы рассмотрим с вами упражнение для мышц бедра и ягодиц. В этом мне поможет Сафонова Анастасия. Первое упражнение у нас будут стационарные выпады. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Ногу строго отводим, одну из ног строго отводим назад. Есть. Чем шире у нас шаг, тем больше задействуются ягодичные мышцы. Чем короче у нас шаг, тем больше работает квадрицепс бедра. Отводим первоначально назад. Ваша задача вертикально опуститься вниз. Ни в коем случае, чтобы не выходило коленный сустав за носок. Опускаемся. 90 градусов передняя нога, 90 градусов задняя нога. Ни в коем случае не касаемся пола коленом. Привстань. Хорошо. Теперь строго вертикально вниз поднялись. Опустились вниз. Еще. В коленном суставе, когда мы выходим в верхнюю часть, мы не выпрямляем ногу в коленном суставе. Оставляем чуть-чуть маленький изгиб, для того, чтобы мышцы квадрицепс непосредственно работал постоянно. Фазу отдыха выключаем, опускаемся. Поднялась. Делаем на одну ногу 15 повторений, потом сразу же на вторую ногу 15 повторений. В комплексе можно выполнять по три сета. Отлично. И теперь покажи. Укороти шаг и сделай чисто на квадрицепс. Опускайся вниз. Вот, да, хорошо. Чек. Второе упражнение, которое мы рассмотрим, так называемые болгарские выпады. Акцентированное упражнение для ягодиц. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Отводим ногу назад и ставим на платформу или же какое-нибудь возвышение. Есть. Теперь мы строго вертикально опускаемся опять же вниз и следим за тем, чтобы колено не выходило вперед. Опускаемся. Обратите внимание, колено не выходит вперед, корпус у нас не заваливается, строго вертикально опускаемся вниз, поднимаемся, опять же оставляем в коленном суставе ногу в чуть-чуть согнутом положении, опускаемся вниз, вверх. Когда мы опускаемся, мы делаем вдох, опускаемся, поднимаемся, делаем выдох, вниз, вверх, вниз, вверх. Делаем 15 повторений. Сначала на одну ногу, потом на вторую ногу. В комплексе делаем 3-4 сета. Третье упражнение, которое мы сегодня рассмотрим, это приседание в плее. Исходное положение. Ноги шире плеч. Даже еще чуть-чуть можно шире. Хорошо. Обратите внимание на то, что носки у нас развернуты, пятки вовнутрь. Носок нам задает вектор, который будет четко направлять коленный сустав, куда будет уходить нога. Следим за тем, чтобы колени у вас не выходили вперед и не падали вовнутрь. Колено строго уходит по направлению носка. Начинается движение от того, что вы уводите тазобедренный сустав назад и строго опускаетесь вниз. Поднялись. Обязательно следим за тем, Садимся. Обязательно следим. Стоп. следим. за тем, чтобы у вас таз чуть-чуть проваливался вниз, то есть ниже 90 градусов. Обратите внимание, колени у нас, опять же, акцентирую на внимание на том, чтобы колени не падали вовнутрь. Они находятся в сторону. Работает портняжная мышца, внутренняя часть, ягодицы и непосредственно квадрицепс. Поднимаемся вниз. В коленном суставе опять же ноги не выпрямляем, оставляем их чуть-чуть согнутыми. Всегда запомните, когда вы поднимаетесь вверх, у вас коленный сустав должен быть не расслаблен. То есть вот это движение мы не делаем ни в коем случае. Это фаза так называемого отдыха. Приседаем вверх выдох вдох выдох делаем если для набора делаем 10-12 повторений если же подкорректировать форму добавить рельеф сепрации дефиниции мышц делаем 15-20 повторений Обратите внимание на то, что первоначально у нас идет прыги в поясничном отделе, спина идеально ровная. Когда мы начинаем делать движение, подбородок мы тянем вверх, для того, чтобы избежать округления спины. Когда у нас падает подбородок вниз, естественно, физиология нам говорит о том, что мы начинаем округлять спину. Максимально тянем и подбородок вверх или же просто смотрим вперед. Беседай! Ровная спина, таз ушел назад, подбородок у нас вверх, поднимайся, вниз. В верхней точке у нас происходит выдох. Следующее упражнение, которое мы рассмотрим, это приседание в Смите. Исходное положение. Беремся руками за гриф, максимально узко, чуть-чуть шире плеч. Ныряем под гриф. Гриф должен оказаться у нас... Сделай полшага вперед. Вот так. Хорошо. Гриф у нас должен оказаться непосредственно на нижней части трапециевидных мышц. Ни в коем случае мы не ложим на шею. Это неправильно. Хорошо. Теперь мы делаем полшага вперед. Отлично. Ноги чуть шире, плеч. Обратите внимание на то, что носки у нас развернуты, пяточки вовнутрь. Теперь движение начинается с того, что мы оттягиваем таз назад и начинаем приседать ниже 90 градусов. Теперь наша задача еще провалиться ниже 90 градусов и начать движение вверх. Следим за тем, чтобы у нас колени не падали вовнутрь и не выходили вперед. Строго тянули таз назад и развели ноги. Поднимаемся. Остановились. В коленном суставе опять же не выпрямляем ноги. Садимся вниз. Вверх, выдох, в верхней точке, вдох, в нижней точке, вверх. Отлично. Обратите внимание, когда мы находимся в верхней точке, таз мы не выносим вперед ни в коем случае. Это очень сильно перегружает поясничный отдел. Таз постоянно у нас оттянут в верхней точке и в нижней точке. Опускаемся, поднялись вверх. Хорошо. Когда вы начинаете движение вверх, подбородок мы опять же тянем вверх. Выполняем, если вам нужна масса, выполняем 10-12 повторений. Если же вы хотите при, придать форму ягодичным мышцам и кодрицепсу, делаем 15-20 повторений. 3-4 сета. В зависимости от вашего комплекса. Упражнение, которое мы рассмотрим, это жим ногами в платформе. В зависимости от постановки ног на платформе работают разные группы мышц. Начнем с широкой постановки ног. Ноги ставим шире, пяточки у нас вовнутрь, носки наружу. Корпус. Корпус у нас прижата поясница, затылок и лопатки. Это три точки соприкосновения. Обязательно следите за тем, чтобы когда вы будете опускать платформу, вы не подкручивали таз. Это травма опасна. Не выпрямляем верхние точки в коленом суставе ноги и не опускаем сильно низко. Ни в коем случае не сводим колени, наоборот их ну, разводим ноги. Начинаем упражнение. Выжимаем платформу, опускаем вниз. Акцент упражнения направлен непосредственно на портняжные мышцы, то бишь паховые. Выжимаем вверх, вниз. Больше разводим ноги. Вот так. Выжимаем вверх. Еще раз обращаю внимание. Следим за тем, чтобы таз не подкручивался в нижней точке. Опускаем вниз. Выжимаем вверх. Хорошо. Выжимай больше. Следующая у нас это средняя постановка. Акцент больше направлен непосредственно на квадрицепс. Выжимаем вверх. Работает квадрицепс и также ягодичные мышцы. Опускаем вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Хорошо, ставим платформу. И третья постановка – это максимально близко ноги. Это чисто акцентированная нагрузка идет на квадрицепс. Выжимаем платформу вверх, опускаем вниз, вверх. Здесь самая короткая амплитуда в данной постановке. Хорошо, ставим. Каждой постановкой можно выполнять по 15 повторений в трех сетах. Следующую мы рассмотрим позицию. Это жим одной ногой. Опускаем ногу вниз. Это больше акцентировано для наращивания и детализации самого непосредственно бедра. Медиальной части, квадрицепса и также ягодичной. Опускаем, поднимаем платформу, выжимаем вверх, опускаем вниз. Жим вверх. Вниз. Вверх. Хорошо, ставим. И рассмотрим еще из вариантов. Когда акцент смещается у нас на малую ягодичную и среднюю ягодичную. Обратите внимание, что таз она подвернула. И чуть-чуть колено у нас уходит в сторону. Стопа у нас тоже чуть-чуть подкручена вовнутрь. Выжимаем вверх. Опускаем. Выжимаем. Акцент идет у нас на малую ягодичную и среднюю ягодичную. Хорошо. Низ. Сильно колено не уводим в диагональ. Опускай. и вверх. Хорошо. Рассмотрим еще одно упражнение «Румынская тяга в наклоне». Целевые мышцы. Задняя поверхность бедра, бицепс бедра, большая ягодичная. Основной акцент на нижнюю часть. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Сведены лопатки. Подбородок у нас чуть-чуть задра. Движение начинается с того, что мы отводим тазобедренный сустав назад. Четко. Отводим и начинаем делать наклон. Значит, обратите внимание, здесь руки мы не уводим вперед ни в коем случае, так как это смещается центр атаки, и у нас центр тяжести смещается вперед. Вы просто завалитесь. Второе. Тазобедренные сустав у нас оттянут таз. За счет этого растягивается очень хорошо бицепс бедра. Третье. В данный момент девушка находится с прямыми ногами, то есть ее растяжка задней поверхности бедра позволяет это сделать. Если же у вас нет Достаточная растяжка задней поверхности бедра. Выпрямляемся. Вы в коленном суставе чуть-чуть сгибаете ноги. Упражнение опять же начинаем за счет оттягивания таза назад. В этот момент вы начинаете наклоняться. Наклоняем, стараемся наклониться до параллели пола. В коленном суставе на протяжении всего упражнения у нас угол не меняется. Выпрямляемся. И еще раз. Еще раз. Акцентирую внимание на том, чтобы вы не начинали движение просто с наклона. Выключаем продольные мышцы нижнего отдела спины. То есть эти мышцы мы выключаем. Работаем только за счет тазобедренного сустава, когда вы его отводите назад. Поднимаемся. Теперь сделаем на прямых ногах. Четко уводит таз назад. И поехали. Вверх. Вниз. Обратите внимание, четко таз уходит назад. Поднимаемся, опускаемся. Таз оттягивается чётенько назад. Если же таз будет стоять на месте, и вы просто сделаете наклон вперед, просто наклонить, работа у нас смещается чисто на продольные мышцы поясничного отдела. Ни больше, ни меньше. Ну что, с вами был Алексей Ветров, Анастасия Сафонова. Надеемся, вам понравилось. Ожидайте новых выпусков. Подписывайтесь на наш канал. Что в конце? Подписывайтесь на наш канал. И что?